Всем привет! Вы на канале Никита Дипт, и сегодня я расскажу о пяти любопытных фактах о спиннерах. We are the farmers. Игрушку придумала в 1993 году женщина из Флориды, чтобы занять дочь, которая не могла играть. Из-за болезни она продала несколько тысяч устройств и запатентовала изобретение. Но спрос упал. В 2005 году истек срок действия патента. И все забыли про спиннеры. Но в декабре 2016 года написал, что спиннеры ⁇ главная офисная игрушка 2017 -го года. И тут начался самый настоящий пын. А знал ли ты, что самая низкая цена за один спиннер из Китая составляет 0,6 доллара? Ты знал, что самый дорогой спиннер стоит 600 долларов, под названием серебряный 9 jr и вот как он выглядит, правда красивый. А ты знал, что в 64 из 200 крупных школ США спиннеры находятся под запретом? То, что только за этот апрель было продано несколько десятков миллионов игрушек, спиннеры занимают топ Амазон, а YouTube наполнили видео с различными трюками. Спасибо, что именно ты посмотрел это видео. Думаю, тебе не составит труда поставить лайк, так как лайки мотивируют меня создавать что-то новое. И если ты еще не подписан на канал, то обязательно подпишись, не пожалеешь.